I'm getting pretty Всем привет! Да, и это только что вы просмотрели э, мой ком. Вот, э, если что, мы на личный дневник, с вами Виталий забыл, кстати, это сказать, вот, э, хотел сказать, да, поэтому вот такие вот дела. Э, сзади меня находится монитор 2К видео воспроизведением 2К, 44 Гц, вот, расширение 1900 с мелочью. Э, 1920 на чем-то, на 1400, помню, но суть не важно, суть в том, что 2К, ну то есть вы знаете, что это за расширение, вот, и да, это мой комп, вы только что увидели, давайте сейчас я вам еще раз покажу, детальнее расскажу, что в нем, какая начинка, и да, чтобы вы понимали, давайте сейчас покажу, смотрите, вот оно, как выглядит все. Вот. вот, сам ком. Вот здесь получается около трех кулеров. Это основной. Э -э получается, что еще? Посветочка MCI. Вот видите, я доставать не буду, потому что я пентиратор достал, так я выбросил системникой вот. исключаю. Плюс вот еще один идет провод на дополнительный вентилятор. То есть можно еще один вентилятор поставить. Вообще сюда можно втыкнуть раз. Ну, где-то еще один вентилятор можно втыкнуть сюда если, в принципе, подумать, то еще туда можно оттыкнуть чё, вентилятор. Ну, в принципе, да, еще дополнительные вентиляторы сюда можно оттыкнуть спокойно, запросто. И водянку еще поставить. Она, она без водянки, потому что нету смысла. Да. Так, сам корпус. Сам корпус сам по себе мелкий, вот поэтому... Такой мелкий корпус, самый обычный, вот, ну, стекло. Корпус здесь вот так вот вид, блин, с этими проводами, вот, видите, вот такой вид. Здесь он спереду вот так смотрится, внизу вентилятор, вот он. На данный момент крутится, можно будет еще сюда поставить наверх. Но сюда, если ставить, то с подсветками, как вот здесь. Но здесь обычная ладовская подсветочка, я думал, там будет не вонова, ну типа rgb шка вот. rgb -шка, получается, у нас э, идет э, SSD-шка, насколько я помню. Вот. Или что это у нас? Не помню, реально, или оперативка. Короче, не суть важно, не помню, сто процентов. Вот, материнка, получается, у нас идет MCI. Э -э, что еще? Э -э, два накопителя HyperX, э -э, по, по сколько? Не помню, по, -по 16 вроде бы. Либо по 16, либо по 8, где-то как-то вот так вот оно. Э -э, так, блок питания на 600 Ватт, плюс-минус. Э -э, что еще здесь получается? Ну. Сама начинка, получается, смотрите, сама начинка, она, гурай, 5-9-го поколения 9400, вот F, что еще, там получается еще игровая видеокарта GeForce. RTX 2060, самая новенькая, я вообще, я, я вообще, блин, очень рад, что я выцепил данную видеокарту, потому что я смотрел, сколько сейчас, сколько сейчас вообще происходит всего с этим майнером, с этим биткоином. Сейчас мамкины майнеры понакуп... накупливают себе видеокарту, хайдохают, да и выкинут его нафиг. Я такой сижу, думаю, блин, лучше вы мне отдали, уважаемые короче получается мамки майнеры делают данный дефицит видеокарт потому что по биткоин прыгнул и вы знаете что блин все капец вот и что еще можно сказать о нем мсяевская получается экран вот получается 144 герца 1 миллисекунда отклик игровая 144 вот он идет изогнутый 1 Ну там, короче, на 64к можно смотреть спокойно в, при 60 фпс, насколько я помню. Вот. Э, что здесь еще пишется? Gaming OSD. Ну, это я еще не разбирался. Я вот еще мне что нравится, если проводить типа, между этим всем, туда получается, прикольный переход идет из этого. Э, что здесь еще получается в, в самом этом? Ну, клава мне досталась бесплатно. Клаву мы выпросили, потому что у нас на данный момент <шшш> не было клавы, вот, мы спросили, если какая-то убогая клава, ну, набираю время, так сказать. Ну, Чувак сказал, что сейчас посмотрю тебе, типа, а если будет, то... Бесплатное видео... Ой, а... Клава, вот, логитейджевская. Ну, такая, неплохая, маленькая, удобненькая, такая, ну, небольшая. Ну, мышку вы знаете, мышку видели, мышка у нас, получается, идет не помню, Logitech? Не, не Logitech. Блок. Ну, я не помню точно. как оно. Короче, какая-то ее нету нигде, вообще нигде. Я два года покупал, я ее вообще нигде не увидел. Раньше на Розетке покупал. Моменько с Розетки заказывал, с Розетки ее запирал. Но на данный момент уже ее нету. Нету такого именно такого прикола. Так, что еще в начинке? В начинке получается... 64 э, персональная система 64 ядерная вот. э, плюс, э, что еще здесь, здесь Intel Cordia, это поколение, здесь видеокарта видео, ну то есть одна видеокарта ее спокойно хватает, я стримил в принципе, и, ну я настроил стрим и в принципе оно очень отлично работает вот э, что здесь еще ну, ну -то я уже упоминал это все вот и в принципе это на этом все что вы понимали, комп я очень себе долго хотел, загорелся желанием очень давно, где-то около 2 года год назад я сижу такой думаю, блин, как же мне задолбал вот этот ноут, вот он, этот ноут, он получается вздыхает, на нем получается видеокарта 640 или 680M, а не, GeForce NVIDIA 660M уже очень убогая, 19 -го года, сколько я помню, или, да короче, очень старая, вот, плюс, там кора 5 и 3, 3, -го, 3 -го поколения. У меня кора 5 здесь 9 поколения на этом кадре. А на науке кора 5 и 3 поколения. Так, что там еще получается DDR 3. -я. Здесь DDR 4, само по себе, понятное дело. Игры не тащит, видюха полетела Я ему не покликсил, не починил Никто не знает, что в чем прикол И, скорее всего, мне так кажется Витюха навернулась, уже перегрелась И жопа Но с 2014 года, поэтому, в принципе, неудивительно За 6 лет использования Ему хана, в принципе, что она в принципе, неудивительно 6 лет, ёберный, пока то типа Поэтому, вот такие вот дела Навернулось все, полетела прога. Я, короче, не мог монтировать видосы, ничего. В итоге я психоном говорю. Надо покупать, надо что-то делать, триндец И, короче, мы неделю сидели искали А, да, самое угарное, что мы, короче, хотели Чтобы купить, получается, онлайн сборку Мы как посмотрели на, на, на те цены, что там есть Ну, на магазины Мы же думаем, блин, заказать сборку Закажем, типа, Хай, пускай нам соберут нормально все это, этот заказ Сделать себе комп, ну, почему бы и нет Там сделают диодную полностью комп В системе весь э, RGB-шный Блин, сидишь дома, у тебя все будет Такая дискотека, ты тыс, тыс Блин, ты будешь ты шо зажигать Вот, но... Я посмотрел на те цены, которые там они просят за э, Core i5 6 плюс-минус поколения. Я посмотрел, какой он им просят за э, Intercore 8-9... Не, 8-5... Ну, плюс-минус, короче, второго 3, -го, 3, -го, 3 -го поколения. Так я посмотрел, подумал, уважаемый, за что там? Там либо, получается, зубь, либо тебе пихнут сейчас, сейчас э, процессорку хорошую на данный момент. Либо тебе видяху пихнут хорошую. Все. То есть вот так вот, чтобы все именно весь комплект, фул комплектацию собрать очень классно, оно обойдется дохрена и больше, около 60 тысяч рублей. На данный момент это, насколько я понимаю, если не ошибаюсь, около 120 тысяч рублей. Подождите, как-то быть, 120-140 тысяч рублей, ну плюс-минус вот так. Вот. Да, я такой, что думаю вы шо совсем дурные эти шоу. Блин. Типа за, за что? За что? Я не понимаю За что? Вот, и в итоге было принято решение Посмотреть целую неделю копал э, Хотел взять Ну, получается, я взял беушный э, Ком весь беушный Что здесь самое прикольное, что Чел собирал э, этот ком мы купили с рук вот, и чел сам собирал год назад себе этот комп Поэтому он говорит, что для игр супер Киберпанк, если типа играть в Киберпанк То тебе нужно только поставить дополнительный вентилятор Все, чтобы не перегревался так говорит, что в принципе все супер Я сам тестировал CSGO, э, он на ультра спокойно тянет И GTA 5 на ультрах уже спокойно тянет Браузерки тоже все тянет Ну в принципе все супер Особенно с этим монитором 2К Я такой сижу, думаю, офигеть я такой сижу, ну, думаю, ничего себе Смотрите, с этим э, диагоналем Здесь на этом науке 15,7 э, э, дюйма экрана Здесь дофига и больше, я не помню 23,5, 23,5 э, дюйма Плюс-минус, 23,3, 23,5 где-то так вот, и плюс он еще и зону, да плюс он еще 144 герца. Я только сейчас думаю, вот это да. Я постоянно, когда сажусь, у меня постоянно вылазят глаза. И теперь смотрите, теперь вы же помните обложку? Теперь, кстати, оно практически похоже. Блин, Я как будто, не знаю, или предсказал, или что. Вы смотрите на эту обложечку и смотрите на комп. Ну, блин, ну, оно же трындец похоже. Ну, реально, посмотрите. То есть, блин, решетки. Вот решеточки, пожалуйста. Стекло сбоку. Вот стекло, пожалуйста еще сверху ну сверху конечно я сюда вот она ну типа блин я ты как будто это все угадал реально я хз почему но как будто я это все предсказал сам себе Вот при этом обложке уже около где-то два года самое интересное что я эту обложку обновил плюс-минус два года назад из пока в итоге блин идентичной системе тупо идентичной моей обложке полностью, один в один плюс-минус где-то не 95% совпадения есть вот. поэтому такие вот дела так, по поводу компа дальше что я хотел сказать Э, комп, получается системник э, мы покупали вместе на full комплектацию искали. Понятное дело, что очень было всего. Был даже человек, который продавал за 38 тысяч э, без кресла, без ничего. То есть э, без кресла, но full комплектация, резетка, о, не, мышка, клава, вот это все. Вот, я говорю, мол, либо за 36 тысяч заберу вместе с креслом. Он такой говорит, ну, щит дураков. Ну, и потом, получается, где-то плюс-минус один день прошел, и нашли вот этот системник, получается. Максимум, что здесь мы... главу э, мы там выпрастили, так сказать, вы, выключили. Вот, единственное, что мы заплатили, это за монитор, системник, и все, в принципе, все. Мы же ничего. Да. Ну, там, и плюс, там, Понятное дело, что, что в системнике на стенку. Вот. Ну, это если собрать все вместе. Типа, единственное, что мы заплатили, это системник, и, и, системник с начинкой и ПК. Ой, и монитор. Все. Вот, вот так вот, что я хотел сказать. А дальше. Самое прикольное, что полностью все собиралось на розетке с официального сайта. Вот э, с резетки. Единственный момент это то, что монитор уже не на гарантии на данный момент, к сожалению. Он сказал, что там типа один год гарантии на монитор давали. Вот, а он как раз собирал год назад. И единственное, что осталось сейчас на гарантии, это полностью все железо. Полностью вся начинка, которая там есть. там Процессор, все полностью. Фулл комплектация, системника начинки. Там оно идет на гарантии. Вот. Единственное, что с кулерами я не знаю, не помню, есть ли гарантия или нет. Ну, с вентиляторами, точнее. Вот. Все остальное, типа видяхи, типа процессора, типа материнки, все это на гарантии еще вот. Поэтому такие вот дела. Вот. Э -э, искал себе прикольный куб, хотел себе новый взять, но я посмотрел цены, еще раз повторюсь, и, блин. Я понял, что мне до этого расти-расти. Ну, в итоге, короче, я купил такой бюджетный. Да, типа, пришлось немножечко полностью весь бюджет свой с этой самой. Полностью все деньги выпустить на этот системник. Но я думаю, это со временем окупится. На ближайшие 5 плюс-минус 10 лет и это точно-точно окупится. Вот. И все, в принципе, э, да. Дальше, что я хотел сказать, это то, что... На данном э, этапе, когда мы покупали, мы думали типа на те компы такой нормальный, все що все было, все хорошо. Э, посмотревши цены, мы поняли, что все хана. Э, чувака, ну, чувака мы взяли, то есть сам сел айтишник И он себе просто обменял, купил себе съемок и сказал, что он ну, типа куплю мак, купил мак и он типа этим компом не пользуется для пока для игр, для этого всего сойдет. Поэтому я взял около за 32 тысячи... 000... Это 32 тысячи гривен. Это 1200 баксов, вот. И за... этот ком мой за 1200 баксов. Вот такой вот. Все, в принципе, вот это что я хотел сказать Поэтому вот так вот Я скажу, что, блин, за использование За все использование, которое я использовал Где-то плюс-минус неделя Я очень доволен компом Видео монтирую супер Стрим проводит супер Все супер, но есть один нюанс Это то, что теперь приходится Придется, это то, что у меня нету вебки это раз, но у тебя хотя бы какая-то встроенная вебка была, вот. И нету микрофона, но у тебя тоже был встроенный микрофон. Здесь нету микрофона, здесь мне придется это, это купать это все и микрофон, и наушники, вот и клава и мышка, крутит это все надо будет обновлять, вот, потому что мышка убогая и уже два года, и она уже полностью сорта. А клаву мы, клаву Не и микрофоны и наушники тоже не помешали, поэтому вот такие вот дела. Ну, типа как стримить, да, пойдет, но на посредневку, типа бы хайдо хоть бабло, то не хочу сильно нереально. Типа, я не знаю, я посмотрю. Ладно. Я хочу, конечно, стримить, но на данный момент, возможно, я из-за того, что нет не -за того, что нету микро, я не смогу не ни озвучить, ничего, просто тупо фоновую музыку могу поставить и все, и стримить. Я сейчас уже вчера стримил, тестовый стрим провел, и, в принципе, нормально, все не лагает, ничего, ОБСК не выезжается. вот, и, и все супер. То есть нету ни перегрева, ЦПУшка не забивается, все, в принципе, нормально. При этом на новоте у меня ЦПУшка за 100 прыгала, э, ОБСК у меня тупо лагала до усрачки, блин, шокапес капец. То есть, 1080 она вообще не тянула, но хоть бы 480 тянула. Вот, и в итоге, получается, здесь я выставил все супер на 1080, спокойно тянет. Даже при моем экране я могу смотреть видосы даже в 2К. Вот, поэтому вот такие вот дела. Поэтому да. Поэтому, друзья, я что я хочу сказать, это то, что э, видосы скоро будут. Это временные сейчас у меня получается проблемы, но со временем оно это все будет, это все монтировать уже есть где, есть на чем. Э, в принципе, я монтировал все супер, все нормально. Типа он самое прикольное, что он не шумит вообще. Послушайте, ну он практически вообще не шумит, вот, Потому поэтому вот так. Да и монтировать можно и играть можно все супер и все нравится классно классно мне нравится все супер очень довольный компом это тренде сек два года мечтал и теперь когда я получается я уезжал в Ки с киева на пять дней получается все лог. когда я приехал я сижу думаю вот это да класс и теперь каждое утро я встаю и тупо врубаю конкурс и вы не представляете насколько это прикольное чувство когда после нового пересесть на системе это класс поэтому вот такие вот дела это все что я хотел сказать на данный момент вскоре времени мы еще с вами встретимся. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, рассказать друзьям, потому что скоро будет еще интересней. И с вами был Италий Волк, вы на канале Личный Дневник. Всем удачечки, всем пока. Скоро увидимся. It's a habit, I'm a fiend